Юра, не убрал я. Ты что, давай отвоняет? Мы не можем зайти. Не ну, воняет, воняет, вы а не убрал я. Блядь, я... ну. А уберу. где капает? У тебя по стойку, я не могу понять, где капает оно, блядь. Сейчас уберу, не знаю я. Что было нормально, а это папа. А ну ванной можно? А, пожалуйста. А свет, души есть? Есть. Блять, Откуда просто капать, я не могу понять тебя, понимаешь? А может быть не от меня? Так как, от тебя же отсюда, вот я же говорю, отсюда капать. Я тебя стучу с утра, говорю, Костя, Костя, говорю, откройте. С... По, электри... по, электри... по, электри... по электрике же капать. Если не по электрике капало, я бы тебе ничего не говорил, понимаешь? Блядь, тут на кухне. Ну не капало все время, а я тут капать может. Ну вот, я сейчас говорю, вот, начало вот как поднял, ты тебе вот очень жестко капать. Юра, ну, сейчас буду убирать. Да не, ну тут не капает внизу. Блять, вот тут-то вот бы поуграл бы тут и посмотрели бы просто, как оно, что там оно происходит. Ива, сейчас я его Он то, я ну, говорит. Ну понятно, для них это ну понятно, что ну как, ну они, ну говорят, ну просто. А мне ну они же видишь, какие, ну они же тоже, как бы, ну, дядьку, ты, ты дома скажи, просто, если же мы дождемся, мы ну, через минут 15 зайдем. Убери, пожалуйста, хоть как-нибудь. Через полчаса, да. Хорошо, через полчаса. Это там пиздец. Ребята, вы не понимаете. Там да, до кухни вы не зашли. Фу, это пиздец. Ребята, вы не понимаете. Ребята, вы на кухне не зашли?